Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! Недавно я была в центре, ну и зашла в один из магазинов, где увидела очень много различных керамической посуды. Ну, в том числе я увидела посуду в виде лимона. Емкость это можно использовать как и салатник, и для супа. Ну а вы помните, наверное, еще, а если не помните, я дам вам обязательно ссылочку в инфобоксе, мою сервировку в средиземноморском стиле с лимонами. Ну и, конечно, я сразу же купила то, что мне не хватало для сервировки. И вот еще одна моя покупка. Вы, наверное, помните. Мою сервировку с лимонами. Ну вот. Я купила туда еще вот такую вот. И лимон, и вот эти листики в виде посуды – это, конечно, Китай. Но хороший, качественный Китай и по доступным ценам. А вот идеи. Откуда же китайцы взяли идеи для подобной посуды? Они очень хорошие исполнители, но вот откуда они позаимствовали идеи? И как-то так получилось, что когда я через два дня зашла в другой магазин, я увидела чудесную оригинальную посуду из керамики, которая меня совершенно поразила. Ну, разумеется, я и раньше, до этого дня, встречала нечто подобное. Например, отдельные элементы тарелки из капустных листьев очень популярные. Но, да даже у меня были салатники в виде листьев, но вот так все вместе так, с огромными перцами-супниками или блюдо в виде стручков зеленого горошка огромный я еще не видела. И меня это сразило. Оказалось, что это... Оригинальная посуда была создана в конце XIX века художником и дизайнером из Португалии. Необычные художественные образы, чувство юмора и новаторский дух это то, что отличает его керамику. Рафаэл Бардало Пиньеро. Художник скульптор, дизайнер керамики и один из самых влиятельных людей в португальской культуре XIX века. Унаследовав тягу к творчеству от отца, который тоже был художником, Рафаэл начал карьеру создания иллюстраций и карикатур для юмористических журналов. Обладая твердой рукой и остроумием, он добился большого успеха на этом поприще на родине и в Бразилии а также стал сотрудником знаменитого еженедельника. В 1885 году на пике славы Бордалл Пиньеру вернулся в родную Португалию и открыл фаянскую мунфактуру в городе Колдаш Дарайе. Художник с навыками ремесленника взял за основу местные традиции производства керамических изделий. Первыми стали статуэтки персонажей старых курикатур, в которых он сумел выразить взгляды на современную ему реальность, понимание процессов мира и природы вещей. Эти работы были отмечены престижными наградами международных выставок. Со временем мануфактура приступила к выпуску керамической посуды, и каждая коллекция Пиньеру являла собой очередную оригинальную фантазию на тему природы. Прославляла своего созидателя еще больше. В португальском аюлику влюбился весь мир, оценив высокое качество филиграны с работы, уникальность формы и сочной оттенки. Мастеру его ученикам Удавалось передавать керамике каждую прожилку капустного листа, в виде которого выполнялось блюдо для сервировки, каждую чешуйку на супнице в виде рыбы и оперения утки кувшин. Ключевые коллекции бренда, сделавшие его узнаваемым, это, во-первых, капуста, национальное блюдо из капусты, как и все остальные из этого овоща, в буржуазной Португалии считались едой для бедняков. И создав капустную посуду, художник посмеялся над богачами, заставив их поставить символ крестьянства на богатые столы. Второе. Томат. посуду повторяющая форму и цвет помидора, красноречивый образец того, как в утилитарных предметах могут сочетаться природа, юмор, функциональность и бунтарство истинного Творца. Третье. Тыква. Садово-огородная тематика продолжается в керамических изделиях, которые особенно актуальны этой осенью. Не правда ли? Как здорово, когда яркие жизнерадостные тыквы украсят кухню в будние праздники. Лягушки. Еще один пример веселого нрава Рафаэла Бартала Пеньера. Танцующие на вазах кувшинах земноводные выглядят настолько натуралистично, что сначала вызывают недоумение, но за ним неизметно следует улыбка – блюдо для сыра. Никто до появления на рынке изделий Бартала Пеньера не додумался украсить керамическую посуду для подачи сыра фигурками мышей. А почему бы и нет? Ведь немного искреннего веселья не навредило еще ни одной, даже самой торжественной сервировки. Все коллекции и отдельные предметы от португальской компании – наглядный пример того, что практичности творчества могут жить в полной гармонии. Керамические фабрики Бордал и Пеньера до сих пор производят экологически чистые изделия, сочетая ручной труд и новейшие технологии, делающие фаянс более прочным и долговечным. Необычные художественные образы, чувство юмора, инноваторский дух, то, чем так гордился Рафаэл, остались на прежнем уровне. Как вы поняли из этого видео, популярно, как никогда. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Желаю вам удачных покупок и интересных сервировок. Желаю вам здоровья, благополучия во всех делах и покровительства Пресвятой Богородицы. До встречи, мои дорогие друзья!